А, снова я тут, как же тут, мать вашу, холодно. Так, э, пароль я знаю. Нет, пароль я не знаю. Но тоже пойдет. Так, смотри, смотри, смотри и учись. Сейчас показываю один, мать его, раз. Где мои фотографии? Покажи мне, пожалуйста, это не то, это не то. Где, вот, все, нашел. Так, смотри, смотри. Э, первая звезда. Звезда во лбу. Давай стрелку попробуем. Так, тут надо только подбирать, я не знаю даже как тут, э, что тут, когда тут, как, никак, вообще не понятно, как, зачем, кто это вообще создал. Чуть не задохнулся, прикинь? Не работает. Почему? Непонятно. Работает, открывайся, тварь! Да ты... Да ты чё? Простите за мой французский, он у меня не очень. Но это не... Да! Вот что я думаю. А, -а, -а ну ты серьезно? Короче, я за кадром открою это. А, я сдох. Класс, ну все, да. Угу. Что? Эй, эй, игра. А, понятно. А, а, -а, -а да ладно. Я, я понял. Я понял, спасибо игра, спасибо! Я тебя люблю! Я люблю тебя игра! Оказывается надо было сходить к доктору глянуть на эту штуку, потому что мы мы на нее как бы типа не смотрели. И вот да. Вот он офис. Здравствуйте! Алло! О! О! Тут синяя штука, тепло тут! Класс! Мышка странная, очень полигональная. Китчин, ага. Так, тут какой-то вот, если вы хотите, читайте. Лично я мне, да. Так, подписчики. Все, подписчиков накрутили. Так, ну не будем э, яйца мять. Сразу зайдем сюда. Так, я слышу хера. Привет. Опа! От Отпих... бля промазал. Ну, а! ну по жопе получил, получил. Подожди, братан, а ты чё такой? А, ну правильно, ты ж на кухне, ты же на кухне, поэтому ты такой э, мускулистый, да, все правильно. Так, у меня есть ключ от рум F и рум C. Это, конечно, не то, что я хотел, но в принципе пойдём. О, о, о, так, тут у нас ничего. Стоп, что? Это противогаз? Да. Что он тут делает? Ладно. Я один слышу этот звук. Меня он напрягает немножко. <ракл> Кто там ломится? А -а -а -а! Уйди! Ты! Скотина! Собака! Привет! Бобик! Фу! Фу, Бобик! Бобик, фу! Сказал, фу, Бобик! Ох ты, бля, Бобик, ты меня напугал! Бобик, мать вашу! Боря, бля! АСМР Рум Б Рум С и Рум Ф Здрасьте э, Лаб Б Лаб Б это вторая лаборатория Круто э, о, о, класс Здрасте! Опа, вы спите Ой, здрасте девушка вы красивые, может познакомимся Но я вижу вы что-то немножко агрессивное Вы мне не нравитесь э, Бля. Я сказал, что я ей не нравлюсь, и она упала. Я <пиш> не хотел, правда. Опа. Отвертка. <пиш> Опа, записка. Так, пацаны, читайте, потому что я не обладаю русским. Нет, я не обладаю английским äh, языком. Так, лабе, открываем. Бля, девушка опять. Ну что ж вы меня так пугаете. Девушка, успокойтесь. Или ты не девушка? Не, вроде девушка. Девушка, а вы чё такая пули непробиваемая, а? <связан> <связан> Бом! Наялась и спит. Ладно, чё это такое? Опа, такое у меня еще не было. А что? Эчеми Колкин мы с Энтомпентрам чё-то да, чё-то можно скрафтить, наверное. А, сейчас подождем, смотри, Ждем, ждем, пьем. место освобождается, это мы забираем и. Все, гениально, гениально, гениально, потому что я гений. Вот почему нельзя взять? Там вроде бы, ой, кабель, а, типа кабель слишком поломан. А могу? У меня отвертка есть. Почини кабель, натуре. Эчем Чего, бля? А чё такое Starscavengers? ВС. Винты, Да. Тихо. Да еб. Винты с винтообразной головкой. Мне очень интересно, какие винты с винтообразной головкой. Скажи мне. Собаки нет желтой штучки. Собаки, ну где желтая штучка, алло. Бля, <свырый> волк, <свырый> Вася! Ай, за жопу укусил. <свырый> да не кусай! Укусил за жопу натуре. Так, подожди. Да подожди! Все, я залутался. Так это не то! Я не туда пришел, собакин. Отстань, пожалуйста. Там да в натуре отстань, ну собаки! Я, конечно, понимаю, что это друг человека, но зачем меня кусать-то? Кот, я так понял, это не самое было сложное, да? Ладно, я сейчас сдохну. Я сейчас сдохну. Это, это в натуре. Но я могу продлить свою жалкую ничтожную жизнь. Вот этим, вот. А я даже не успел, класс. Ну, ладно, окей. Так, нужен кабель, это я понял. Нет, Фьюз надо, электрит кабель, и мотор что-то там. На хера мне отвертка-то нужна. Это сосульки, сраные. Айс что-то там, хаус ту брейк. Чего чего? А ну-ка, я типа нашу, надо найти что нибудь э, чтобы это сломать. У тебя топор в руках, Вася! Вася, топор в руках! Да! Я, я молчу, нет, я все, нет, ладно, Ок... да, да. А ты когда умрешь, друг? Друг, а ты типа бессмертный что? Ну, давай походим, чё нам? Нам ничего. <звёздреть> как меня ударило? На тебе! -те. Ну, наконец-таки! Так, вот тут я заметил одну интересную штучку. Бам! Так, здрасте! Опа! Я вижу кабель! Тырем! <звёздреть> так, Кабель мы украли. Это хорошо. У нас теперь антенна, наверное, работает. <свистит> Не будет. Э -э, я думаю, я сдох. <свистит> ну ладно. Ну кому нужна антенна, если холодно? Правда? Ну, правда. Здрасте, я привез вам кабель странный. Сратый кабель. Теперь надо фьюз и мотор ойл. Где мне это взять? А, хер его знает, собственно говоря. Здрасте. Так, мыло валяется. Я не, не, не, не поднимаю. Странно, ничего не случилось. Те отвертка может мне пригодиться. Оло. Я, я понятия просто не имею, куда эту отвертку можно всунуть, кроме как в себе в задницу. Опа. А у нас что такое было, да? Окей. Okay. Mm -hmm. <связывающие> <связывающие> <связывающие> тогда, тогда мы идем на крышу. А что, прыгаем, прыгнем? Чё нам остается? Так, это чувак. Это значит, мы где? А, нет, это не оно, нет. А, я спрыгнуть не могу. Класс. Да, класс. Очень весьма, да. Угу. Класс. Вообще ништяк. Я спрыгнуть не могу. Класс. А сюда я могу. Что ж, пока, мой главный герой. Нет, собака, ты не успеешь меня съесть. Я просто за заледенею. Давайте посмотрим на карту и подумаем подумаем давайте все вместе ладно пошлите в столовку поедим хотя бы перед смертью перед смертью надо покушать вот она моя едалка класс тут я и тут я и умру ништяк хорошочно все кто досмотрели до этого момента огромная благодарочка ставьте лайки подписывайтесь на мой канал ради смешного